Здравствуйте, в студии Любовь Костякова. И теперь Россия в курсе, что Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росмолодежи Сергея Поспелова. Как сообщается в указе премьер-министра Российской Федерации, Поспелов переходит на другую работу. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов освобожден от занимаемой им должности. Освободить Поспелова Сергея Валерьевича от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи в связи с Переходом на другую работу, говорится в опубликованном документе. Сергей Поспилов был назначен на должность главы Росмолодежи 13 марта 2014 года. Ранее он занимал пост руководителя Московского городского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». И на этом все. В студии была Любовь Костюкова. Смотрите нас и будьте в курсе.